Здравствуйте, меня зовут Артем Каракулин, я руководитель направления Marketplace компании Розетка. Привет коллегам из Хабера, попросили меня сказать пару слов о работе с ними. В принципе, сотрудничеством с компанией Хабер мы удовлетворены. Ребята развиваются, растут, делают правильные шаги в правильные стороны. Они я думаю, полезные могут быть полезны какой-то большой части малого и среднего бизнеса, который сразу не готов соответствовать стандартам розетки и не имеет какого-то уровня автоматизации необходимого для выхода на розетку. Поэтому для таких игроков, наверное, есть смысл попробовать компанию Хабер как первые ворота для выхода на розетку и, возможно, какие-то другие маркетплейсы. В то же время, если вы уже довольно крупный игрок, наверное, может быть вам напрямую лучше зайти к нам. И это будет более эффективно, более выгодно и более полезно. В любом случае попробуйте, посмотрите, решайте. Удачи!